Всем привет! Сегодня мы поговорим о удобстве пользования сайтом для ваших клиентов, а именно юзабилити сайта. На решение о покупке или заказе через сайт влияет множество факторов. Переход из результатов поисковой выдачи на ваш сайт, а не на сайт конкурентов. Вы для этого используете контекстную рекламу или SEO-оптимизацию, конкурентная стоимость товара, наличие уникального предложения, скидок, акций, ну и конечно же юзабилити сайта, насколько пользователю удобно сделать заказ с вашего сайта или сделать обратный звонок, ну и конечно же другие точки взаимодействия, которые предусмотрены на вашем сайте. Ваш сайт – это ваш менеджер по продажам, а высокий уровень удобства сайта – это качество сервиса. Современные пользователи с каждым годом становятся все более нетерпеливыми и поверхностными. Это значит, что главная цель создателей сайта – суметь заинтересовать пользователя. Причем на достижение этой цели отводится буквально несколько секунд. Если пользователь не сможет найти нужную информацию, он просто уйдет на другой сайт. Желательно, чтобы навигация по всему сайту была одинакова. Это улучшает ее восприятие и упрощает поиск по всему сайту. Рекомендуется. Размещать на всех страницах логотип ресурса либо его название со ссылкой на главное. Как правило, логотип находится в верхнем левом углу страницы. Размещать подробную контактную информацию не только в подвале, самом низу страницы, но и в шапке сайта. Делать меню первого уровня на всех страницах, указывать на веб-страницах название раздела сайта, предусмотреть хлебные крошки. Кроме того, на всех страницах пользователю должно быть понятно сразу, что является, а что не является ссылкой. При этом, сами ссылки на всем сайте должны быть подчеркнутыми одинакового цвета и шрифта. очень важно оценивать эффективность внутреннего поиска. Вопреки мнению самих владельцев сайтов, пользователи им очень часто пользуются. Нередко они вообще игнорируют систему навигации и сразу убивают нужный товар в строку поиска. Итак, чтобы поиск на сайте был удобным, необходимо размещать его в верхнем правом углу на всех страницах, ограничить длину поля для ввода запроса 27-37 оптимальное значение, сделать поиск исключительно внутренним, только по страницам ресурса, использовать функцию проверки орфографии запросов. С первого взгляда на главную страницу посетителю должно быть понятно, на каком сайте он находится и для чего он был создан. Чтобы облегчить процесс опознания ресурса, на главной странице не помешает разместить слоган компании и текст небольшого приветствия. Всю информацию о текущих акциях, скидках и выгодных предложениях нужно размещать именно на главной странице. Также на главной следует предусмотреть место для колонки новостей и панели авторизации пользователей. Важно, чтобы размещаемая на главной информации периодически обновлялась и была актуальна. Это положительный сигнал и для роботов поисковых систем, и для пользователей. Тексты должны быть короткими, но содержательными. Наиболее важная и полезная информация всегда должна размещаться в самом верху чтобы не приходилось прокручивать страницу. Для написания текстов используйте простые и наиболее распространенные шрифты размера не менее 12 пикселей и без осечек. Забудьте про бегущие строки, мигающие абзацы и радужные предложения, в которые каждое слово окрашено в разный цвет. Обратите внимание и на цвет фона, на котором размещены тексты. Классический вариант – черный шрифт на белом фоне. Не забывайте про заглавные буквы и пробелы между словами и целыми предложениями. Заботьтесь о вашем сайте и о людях, которые приходят на него. Помните, что все вложенные деньги в него рано или поздно обязательно окупятся.